Парни, пали, чтобы пали. А, Бомба в зидах. А, да, мумичная пенька. Грего, грего, грего, грего, грего. Слышь, давай. Tırgı var, balkon duramadık İstasın buluma? Konuşma, düğüm var mı? Granada! Mişki de tırgı Tırgı, balkonu, balkonu Tırgı, tırgı, tırgı Tırgı, tırgı, tırgı Tırgı, tırgı Tırgı, tırgı Tırgı, tırgı Tırgı, tırgı Выдержать, шутя, выдержать. Шутя. Осторожно, граната! Граната! Блин, степ, блин, степ блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, Раунд начался. Бомба взята Я скажу. Автор, канал. Канал. Ухой, т ⁇ м бомбой Раната! Весит, Раната! Весит, Раната! Вешит, весит, осторожно, Давайте, граната Вы Раната! Раната! Пишите, Fall, мишки Ой, там сползись граната е-е-е-е-ба е отряд уничтожить Миссия брава Установите бомбу а? раунд <сорганизм> начался <сорганизм> бомба взлетает а вот это другие броки номинированы да это и осторожно граната. осторожно я не Рыбь перестала самоламать. Бля. Оп, ты там, сытый. Кетка, кетка, кетка, Да, да. Лестница, лестница. Да, бар. Кто меня ай ой, ой, ой, ой, ой, ой, Врагу удалось обезвредить бомбу. Установите бомбу. Раунд начался. Бомба взята. Граната! Афи, балла, тратите твой. Рай, да. Граната! Вау! Граната пошла! Чё, чё, чё, чё? Лайк, А, по 8 Игрок с бомбой убит Вся наша команда уничтожен Мы проиграли раунд Чичи один из объектов противника Раунд начался да, да, да, да, Граната да, да, да, да, да, да, да, да, Balkonu dalsın, bir şey, balkonu dalsın Bir sildeyi var, bir sildeyi var Balkonda, dalsın, dalsın Yivaaaay Kötü, kötü, kötü Kırdı, balkon blö İgros, bombayı ubit Aldın şart, aldın şart Jako, aldın şart, kim sakandı Hadi bakalım <свет> Миссия провалена. защитите стратегические объекты. Раунд, раунд, раунд. раунд начался паника, которая вылетает. Стопи там паника, которая вылетает. Стопи там паника, которая Аор просто... Красиво, в этом нашу дочь... Спасибо, Антобру. Альтру, альтру, да... Раунд выиграл. Команда врага уничтожена. Вы стратегические объекты. Раунд начался. Фарма? Фарма. Йо. Брюйновый. Гранада! Бля, брюйнот с брюйлем. А что мне мусор? Все бойцы противника убиты. Мы победили. Защитите стратегические <сؤال> <объекты>. <сؤال> Раунд на пикине у... Раунд начался. Защититесь, Он захватывает. Пошли, пошли, пошли, пошли. Граница! Реши, реши, другой. беее. да. Рандом, Ухасание интернетного, без Да, это, да? как Я Форум с Я слышу, что полсапидис Команда противника разбита. Миссия выполнена. Защитите стратегические объекты. А? Раунд начался. Нейхам волны, сразу Да, Балкон. Подканавпа. Бомба у тебя руки показывают. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Защитите нормально. А вот тарые их так куда-то... Какой, какой, какой, какой, какой, какой, какой, какой, какой, какой, какой, какой, какой, какой, бомба, установлена бомба, спусти, анули. бомбу. бомба, спусти, анули. Второй бомба, спусти, спусти, спусти, спусти, спусти, спусти, спусти, спусти, Бомба успешно обезврежена Победа за нас Установите бомбу возле одного из объектов Раунд начался Бомба взята. Все, у вас кто-то есть? Да, там а, партнер нет, нет, нет. бомба потеряна пальцы, пальц, граната! бомба взята не, да, не бомба потеряна Шимон. Бомба взята! Граната пошла! Хотя Мишки, мешки, Мы уничтожили отряд врага! Победа за Установите бомбу! Раунд начался! Бомба взята! Граната! Граната! Держись, спасибо, я помогу тебе! Папон, блядь! Бомба стэш! Можно пойти! Стой! Парашеты! Парашеты! Парашеты! Парашеты! Парашеты! Парашеты! Парашеты! Парашеты! Парашеты! Ах, да. Давай. Игрок с бомбой убить. Я уничтожил всех наших бойцов. Раунд на падает. Установите бомбу. Раунд начался. Там. Бомба вс ⁇ Граната! Кидаю гранату! Барбар Баравик. Балкон, ахта. Балкон, верну, ничего. Эх, сука. Молодец, тип, Есть, есть балкон, водишь, Еще, еще, балкон, еще. Бомба потеря. Бомба птица. Давай, давай. This is a floor, this Граната! Граната! Бомба потеряна, бомба взята! Она уснежды в такс на вексе улицы! Оу! я Рынь Открыто, открыто, гон Рынь Каята Бомба Биски, установлена Хорош Здрава Здрава, поражай, на гора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 <силит> и дай угрыновку эй! по-моему! аааа! ааа! пока... полистоваться я помогу просто <силит> бомба <силит> потеряна там толку бомба взлетает бомба потеряна мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Установите бомбу. Да, да, да, да, да, да, Бомба взята. да, да, Бомба взята. да, да, Граната! Осторожно, граната! да, да, да, да, 礼อก Polish Балкон бар, балкон бар. Балкон бар. бомба взята Балкон бар. Балкон бар. Балкон Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Я наебал. Защитите статистический объект. Раунд нахуй. Раунд начался. Э, Давай, давай, давай. Ехай, ехай. Дяку, дяку. Мейкер, раз, Кид, кит-кит. Да, фон Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Защитите стратегические объекты. Комплекти там. Раунд начался. sık balkondan balta balkon я уничтожил всех наших бойцов. раунд проигран защитите стратегические объекты. А потом он бросает спецсофс Начался. ВК, Мусор Мусор мусуль. Асторога, граната. Асторога, сейчас прокрыватель. Тунс. Парапеты, снайпер, парапеты. Ты мусуль, да? Ты да? Ты мусуль, да? да? Ладно, вот я примерно. Балконга, мусор, дишком Как бараны на новые ворота.